Друзья мои, всем привет! С вами Павел, а вы на автомобильном канале Dream Auto Group. Мы занимаемся подбором и приобретением автомобилей из Европы и Америки. Два дня назад мы с другом сели в автомобиль на украинской регистрации и поехали в Литву через Беларусь. На въезде в Беларусь особо вопросов не было, хотя были некоторые формальности, но при этом нам удалось без проблем заехать в Республику Беларусь, проехать ее до литовской границы и на въезде в Литву нас уже ждала Скажем так, неприятная новость. Литовская граница была закрыта в пятницу на полнейший карантин. А если точнее выражаться, то э, правительство Литвы в пятницу приняло решение об ужесточении мер по пересечению границы. То есть при наличии либо вида на жительство, либо рабочей визы категории D, Литва впускает к себе граждан. Понятное дело, что у нас не было таких документов. И нас развернули но домой не, мы не поехали домой мы не поехали мы сразу же поехали в соседнюю латвию это чуть-чуть севернее кто не знает посмотрите по карте до латвийской границы от литвы расстояние было примерно 300 километров в одну сторону так вот проехав путь 300 километров на въезде в латвию нам сказали сообщили то же самое дословно либо рабочая виза либо вид на жительство и в Латвии мы развернулись. И что делать дальше? Домой нам ехать до Киева примерно там 1000 километров. Понятное дело, что мы не опускали руки. И поехали уже из Латвии, по над литовской границей, в Польшу. На въезде в Польшу повторилась ситуация один в один. Но при этом в Польшу заехать можно. Если сильно захотеть, конечно же заехать можно. Но только через карантин 14 дней. То есть поляки поселяют въезжающих граждан на 14 дней карантина в какую-то гостиницу какую я особо не вдавался в подробности, не уточнял, не узнавал но понятное дело, что это будет все за свой счет, питание за свой счет проживание также за свой счет то есть отсидев 14 дней в польской гостинице на карантине, дальше можно поехать в Евросоюз но опять же только по территории Польши потому что между Польшей и Германией между Польшей Литвой стоят блокпосты, которые также не пропустят дальше. Не пропустят в Германию, не пропустят в Литву. Соответственно, в принципе, на сегодняшний день граница европейская, можно так сказать, что закрыта на замок наглухо. Так вот, и в Польше мы также развернулись и поехали домой, в Украину. Ну, а теперь что делать? Теперь остается нам либо ждать, пока откроется граница европейская, либо делать рабочую визу и ехать дальше в Европу. Приобретать, выбирать, подбирать автомобили для наших дорогих заказчиков. Потому что э, поток звонков, поток заказов просто колоссальный. Все хотят автомобили из Европы. Ну, скажем так, не все, а большая часть наших э, клиентов, заказчиков хочет автомобиль именно из Европы. Не битый, не крашеный, в идеальном состоянии. Да, также пользуются автомобили спросом и из Америки, из США с аукционов Копорт, Манхэм, Айяй -Ай. но, как правило, с аукционов приобретаются по более выгодным ценам, по более выгодным условиям именно автомобили после ДТП то есть привезти из Америки можно также и целый автомобиль, не битый, не краженный и так далее но эта цена уже будет не та, что люди планируют изначально Засматриваясь на Америку, на США, приобретая автомобиль. Соответственно, поток заказов идет на Европу, и это логично, это вполне объяснимо. Так вот, в ближайшее время, я думаю, что мы будем, наш коллектив будет делать себе рабочие визы, и надеюсь, что скоро мы все-таки попадем в Европу и будем выбирать лучшие автомобили ну а теперь у нас появилось немного времени свободного чем заняться но заняться мы решили тем чтобы навести порядок в гараже у себя чтобы навести порядок в офисе чтобы навести порядок со своими автомобилями и сегодня вот я хочу показать вам как можно в гаражных условиях исправить одну очень важную вещь в автомобиле который уже прошел какое-то расстояние какой-то пробег это Мерседес, 204 кузов, c класс Смотрите, значит, у автомобиля есть проблема с ржавыми тормозными дисками. Передние тормозные диски еще более-менее как-то вот коррозию видно с торца, но внутренняя часть еще более-менее живая. Это тормозные диски, которые фирмы Брембо стояли на автомобиле с момента его приобретения. Автомобиль приехал в Украину из Франции. Вот задние тормозные диски Конечно, не Brembo, но нормально. Немецкая фирма, хорошее качество. Смотрите, какая получилась ситуация. Автомобиль э, проехал на этих тормозных дисках примерно 2000 километров Расстояние. но ну, это совсем мало. Износа там почти нет. Диски э, как новые. Но при этом появилось очень-очень много коррозии, как вы видите. Эта коррозия просто режет глаз. Ну, автомобиль в идеальном состоянии по кузову. По салону, по подвеске, по мотору, вообще по всем, по, всем, по всем параметрам в идеальном состоянии. И когда ты подходишь к автомобилю, смотришь на вот это безобразие, на эти ржавые тормозные диски, просто это режет глаз. Поэтому сегодня я решил привести в порядок именно тормозные диски. Суппорта трогать не буду, потому что состояние их вполне нормальное, скажем так, хорошее. Ржавчины нет, красить их нет смысла. А вот тормозные диски под покраску, для этого нужно будет снять с автомобиля. Все колеса, снять тормозные диски, зачистить ржавчину с помощью насадки и дрели, загрунтовать, затем покрасить, поставить обратно. И я думаю, что будет красота. И также мы переобуем колеса, потому что это зимняя резина гудиер Друзья, и сразу же небольшой лавхак. Смотрите, обычный баллонный ключ. Стандартный, обычное колесо. Но как бы вы ни старались, вставляя баллонный ключ на болт крепления диска все равно появляются в результате какие-то царапины, какие-то сковы на самом диске. Как вы видите, диск в идеальном состоянии. Поэтому баллонный ключ нужно немножечко доработать. Берем обычную изоленту, обычный баллонный ключ. Я думаю, что этот способ уже многие, конечно же, видели. Некоторые используют малярный скотч, но я предпочитаю изоленту. Почему? Потому что она более надежная, более практичная, скажем так, и более долговечная. И наматываем вот таким обычным способом на сам баллонный ключ. Изоленту не жалеем, потому что чем э, толще будет покрытие, тем э, надежнее будет защита от повреждения самого колеса и получаем вот такой защитный слой обычной стандартной изоленты и как вы видите я сделал еще небольшой слой и с торца то есть немножечко с запасом изоленту берем повыше и заворачиваем лишнее скажем так вот сюда на торец когда получается идеальное защитное покрытие использую обычный домкрат Гидравлические на 2 тонны. Усилия минимальные, то есть гидравлика работает отлично. Поднимаем, снимаем колесом. Кстати, болты у данного автомобиля также ржавые. Почему? Потому что здесь стояли пластиковые заглушки, из-за которых, собственно говоря, появляется эта ржавчина. Так что принципиально, категорически не рекомендую ставить эти китайские заглушки, которые... Продаются на сайте Алиэкспресс Также и на любом авторынке В любом автомагазине они есть Из-за них, из-за пластиковых заглушек Появляется вот такая ржавчина Да, это все устранимо Но вопрос, зачем это нужно А по поводу лайфхака Смотрите, изолента обычная Вставляем ключик аккуратненько Крутим И ничего не повреждаем Как мы видим на тормозном диске Имеются явные очаги следы коррозии это нужно обязательно удалять и устранять. Здесь, судя по всему, уже была нанесена какая-то краска, какое-то покрытие. Я так предполагаю. Возможно, они шли новые, уже окрашенные. Это не точно, но есть такое предположение. Хотя вопрос, почему старца тогда не окрашены? В общем, в любом случае, здесь откручиваем один болтик. Откидываем тормозной суппорт. Снимаем тормозной диск и чистим от ржавчины. Итак, друзья. Снять тормозной суппорт оказалось не так просто. Хотя он крепится на двух болтах, обычных болтах. Но проблема в том, что со временем здесь резьба ржавеет. И как правило на любом автомобиле старше 5 лет, проблема снять тормозной суппорт, а бывает и тормозной диск. Это очень серьезная проблема может быть. Но здесь более-менее еще удалось его нормально снять, без кувалды, скажем так. Смотрите, что еще нужно сделать. Если у вас вентилируемые диски, обязательно следите за состоянием отверстий, которые находятся на самом тормозном диске. Бывают прорези, бывают отверстия. А здесь еще более-менее с внешней стороны нормально. Если посмотреть внутри, то мы видим, что все отверстия, все абсолютно, наглухо закоксованы. То есть вентиляции здесь никакой нет в этом тормозном диске. Диск тормозной, Брембо. В принципе, состояние еще более-менее такое живое, адекватное. Чистим сейчас от ржавчины. Сама ступица в принципе тоже нормальная, никаких вопросов нету, Пыльник тормозного диска тоже целый, красить ничего не будем. наведем красоту только с тормозными дисками. То есть красим отсюда с торца, убираем ржавчину, красим и красим сам этот подиум. Для начала с помощью обычной дрели и вот такой насадки по металлу. Они у меня есть разные. Но это будет, я думаю, что самое оптимальное по жесткости и по размеру. Убираем грубую ржавчину. С помощью такой насадки и обычной дрели получается очень хороший результат. Смотрите, вот чистое покрытие, которое удалось сделать с помощью насадки. А вот старое покрытие. Вот так будет лучше видно разницу. Да, это не ржавчина, это старый слой краски. Но, учитывая, что я решил уже все четыре диска освежить, снимаю покрытие здесь до голого металла. А теперь с помощью вот такой смывки ржавчины, это украинское производство, в составе артофосфорная кислота, наносим смывку ржавчины, ждем. От 3 до 5 минут и смываем обычной проточной водой. Как вы видите, цвет такой синий-зеленый. Сейчас происходит реакция. Не переживайте, ничего с диском не случится. Металл не разъест, не рассыпется. Ржавчина снимется очень хорошо. А после этого уже будет обезжиривание и грунтовка с последующей покраской. Как мы видим, болты крепления колес тоже находятся в таком... Ужасном состоянии, они оригинальные, мерседесовские, но требуют небольшой покраски. Буквально три слоя вполне будет достаточно, потому что эта краска для дисков, она очень крепкая. Соответственно, баллонным ключом я уверен, что краска не будет сдираться в первое время и хватит довольно-таки надолго этой краски. Получилась вот такая красота. И болты новые можно не покупать. Будем использовать вот такой кислотный грунт. Почему? Потому что все-таки на тормозном диске осталась небольшая ржавчина. Идеально все, конечно, не уберешь. Чтобы убрать идеально всю ржавчину, нужно использовать пескоструй. В данном случае я использую такой экспресс-метод очистки и покраски тормозных дисков. Поэтому, чтобы наверняка все держалось, ничего не поотваливалось в плане краски, будем использовать кислотный грунт. Кислотный грунт имеет вот такой характерный желтый оттенок, даже желтый цвет. А теперь после высыхания, спустя полчаса, мы наносим черную, можно взять любой цвет, конечно же, жаростойкую краску. Температура плюс 600. Наносим, ждем 15-20 минут, она быстро сохнущая. И ставим обратно тормозной диск на автомобиль и собираем все в обратном порядке. После нанесения краски получаем вот такой внешний вид тормозного диска. Теперь ждем 15 минут и ставим его на автомобиль. Тормозной диск установлен обратно на ступицу. Теперь после буквально там пару километров езды, тормозная колодка, которая прилегает к диску, сотрет лишнюю краску. И будет все идеально. Единственное, что нужно будет через пару сотен километров прочистить заново, Вентиляционные отверстия в тормозном диске. Все, колесо в сборе. 19 размер. Конечно, для украинских дорог. Скажу вам так, что ездить сложно, но можно. Внешний вид, конечно, стал намного симпатичнее, намного привлекательнее. Но вы все видите сами. Ближе к зиме, я думаю, что осенью планируется... Порошковая покраска полностью тормозных дисков по кругу и суппортов Потому что суппорта тоже требуют особого внимания Но для реставрации суппортов необходимо приобрести ремкомплект обязательно И сразу думаю, что поменяем тормозную жидкость Но это уже будет осенью, ближе к зиме даже Осталось проделать то же самое со всеми остальными колесами На один тормозной диск ушло примерно 1 час времени Соответственно, за 4 часа времени мы красим 4 тормозных диска. Некоторые спросят, для чего это делать, если можно, если можно отдать автомобиль на реставрацию тормозов специально обученным людям. Да, ребята, можно, но здесь один важный вопрос, один важный нюанс. Автомобиль ездит каждый день, поэтому времени просто нет. Реставрация занимает примерно 3 Четыре дня записываться нужно заранее. Да, люди в Киеве есть. И по всей Украине они есть, которые занимаются реставрацией тормозных дисков. Это полный пескострой. Это порошковая покраска. Но ну, это будет уже в следующий раз. Думаю, что ближе к зиме. Надеюсь, что кому-то было полезно данное видео. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи. Следите за своими автомобилями. Я думаю, что сравнить тормозные диски и в целом колеса автомобиля можно с обувью человека. Вы же не ходите в порванных кроссовках, в порванных туфлях или в грязных туфлях. Вы чистите их постоянно, вы стараетесь приобрести новую обувь либо сдать в ремонт обуви. То же самое касается колес. Это лично мое мнение. Все. Всем пока.